Что это может быть? Спасибо, Белоголовый! Если бы не ты, мне бы пришлось гораздо тяжелее. Теперь нужно перевязать Лейфа. Эти суки ему чуть кишки не выпустили. Изо всей дружины только мы вдвоем и остались. А, кстати, может ты не слышал? Я Маран Крайт. И я никогда не забуду, что ты помог мне в беде. Геральт из Риви. Тот самый Геральт из Ривии? Из песни о Чародейке и Ведьмаке? Так ты еще жив? Как видишь. То есть, прости, я просто думал, это было очень давно. Отец рассказывал мне о твоих приключениях. И что ты делаешь на Ундвике? Меня прислал твой отец, ты нужен на Арцкеллиге. Это невозможно. Отец знает, что я не вернусь, пока не одолею Великана. Ситуация изменилась. На Арт-Скеллиге будут решаться судьбы всего Скеллиге. выборы короля. Судьбы Скеллиге решаются здесь. Если я свершу это деяние, значит, боги предназначили мне быть королем. Другие кандидаты уже ждут в Каэр-Трольде. В таком случае надо торопиться. Пора выйти на бой с великаном. Ты со мной? Как я понимаю, ты собираешься сразиться с гигантом, независимо от того, помогу я тебе или нет? Конечно. Но сперва надо перевязать Лейфа и куда-нибудь его перенести. Лейф умер. Что? Нет. Он просто без сознания. Он потерял много крови. Он умер. Я в этом понимаю. Он поклялся на костях своих предков что погрузит этот меч в сердце великана. Пойдем. Идем! Ширей Совсем как крах. Говорю тебе, это огромный выродок. Я слышал. Сюда мы точно дойдем до пещеры великана. Ты его разбудишь. Эй, выпустите меня, пока он не проснулся. Лично наверное, где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Вики? Помешан. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайт, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да, и поэтому я знаю, на что он способен. Хорошо. Пускай остается в клетке. Что? Я тебе этого не забуду, Анкрайт. Всю славу хочешь присвоить. Выпусти меня немедленно! Знает, что бы выкинул Виги. Очень может быть, он бы набросился на великана с кулаками, едва выйдя из клетки. С ним все могло сложиться совсем не в нашу пользу. Спасибо за помощь, Белый волк! Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили песнь о Геральте убийцы великана. Ялмар-убийца Великана звучит куда лучше. Это твой поход, и вся слава должна достаться тебе. Пожалуй, ты прав. Ха -ха -ха. Пойдем отсюда. Пойдем. Ты вернешься на Артскеллик? Да, в конце концов, мне же надо корноваться. Я убил великана, освободил Ундвик и потерял всю дружину. Кто там еще в претендентах? Лугас Синий, Отрик, Свенриге. И Керис. Керис? Моя сестра? Но ведь она… Все были очень удивлены. А отец? Поддержал ее? Позволил ей отправиться в этот безумный поход? Он не был в восторге. Особенно от того, что Керрис не предупредила его. И меня. Она поплыла на Спикерок. Одна. Одна? О чем она вообще думала? Кто-то же должен был поплыть за ней. Удержать ее от глупостей. Керрис уже вернулась. У нее все получилось. О! Она постоянно со мной состязается, но до сих пор побеждал всегда я. Ну, мне пора в путь. Будь здоров, Геральт. Спасибо за помощь. Будь здоров, Ангретт. Гераль. Стражник увидел вас в башне. Меня послали открыть вам ворота. А почему они были закрыты? Это знаменитое гостеприимство жителей Скеллига? Такова традиция. После пиршества Ярлы выберут короля. А значит двери должны оставаться закрытыми. В крепости могут быть только сыны и дочери Скеллига. Так может я позже зайду? Все знают, что ты сделал для Керрис и Хьялмора. Сегодня ты один из нас. Прошу за мной. Крах ждет. И как там настроение? Спокойно. Слишком спокойно. Это как? Знаешь, есть у нас такая поговорка. На добром перу кровь и мед льются одинаково. На большой земле это, наверное, считается варварством. А мне лучше так, чем скучные банкеты и дворцовые интриги. Осторожней! У меня столько же прав, сколько у тебя! Ты должна меня поддерживать, а не отбирать у меня союзников. Если кто из Анкрайтов и наденет корону, то. То это ты, потому что у тебя борода на роже растет. Вот как у тебя вырастет, может, тогда ярлы и тебя послушают. Хочешь получить? Последний раз я тебя победила на кулаках! <свят> да! А может идем сразимся с вильдкарлами? Интересно, у кого лучше получится? У тебя или у Хьялмара, у смирителя великанов? Хватит выделываться! Герис! Эй! Пес я кровь! Я не вижу краха. Он с ярлами? Нет. Ушел в свои покои. Наверное, готовит тебе обещанную награду. Послушай, ведьмак, а ты не хочешь сразиться на кулаках с вельдкарлами? Размять кости с дороги? Может, позже. Я за не слинил. Вот лучшее оружие ни к чему. Если, Если слабое, как а Откуда -то? Это это Приветствую Бирна. Пир тебе не по вкусу? Это не пир, а ярмарка. Тут торгуют голосами, словно вечными шкурами. Ты покидаешь Каэр -трольда? Завтра чуть свет. Приятных развлечений, мастер-ведьмак. Можно? Даже нужно! Заходи! Я ждал тебя! Как тебе Пир! А лучше, чем эти ваши баллы на большой земле. Выпивки так точно больше. А как же? Чего я только не выкатил из погребов. Полуторалетние меды, центрийская сливовица, махакамский спирт, который обжигает глотку, как кипяток. Анкрай, ты знаешь, что такое гостеприимство. Ты обещал мне награду за помощь твоим детям. И сдержу обещание. Прошу. Эта безделушка в моем роду много поколений. И за то, что ты помог сохранить продолжение рода, я отдаю ее тебе. Прекрасная работа. Спасибо. Это я! Холлера, должно быть, Хьялмар устроил какую-то свару. Это не Хьялмар. Пойдем. Змей, плащ, держи, сын, ты выберешься, как меня, акула, однажды. Хальбьерн! Он умер. <свят> Крах, откуда взялись эти медведи? А? Отвечай! Как ты говоришь с моим отцом, убери меч, щенок. Не то крах, тоже лишится сына. Ты оскорбил меня, Лугас, а теперь угрожаешь моему сыну. Я тебе этого так не оставлю! Ну так иди, давай! Я забью тебя как бешеного пса! Тихо, тихо! Довольно уже пролито крови. Кто-то привел сюда медведей, чтобы они убивали наших сынов и братьев. Мы не сможем вернуть их к жизни. Но мы можем и должны за них отомстить. Этот груз ложится на хозяина и его детей. Найдите виновных, Анкрайди. Найдите и убейте. Иначе ваш род будет проклят до сотого колена. Видел, откуда эти медведи взялись? Это не важно. Я уже знаю, где искать виновных. Погоди! Ты с ума сошел? Ты хочешь зарубить кого-то, прежде чем мы узнаем, что случилось на самом деле? Узнавай себе, что хочешь. А я пока смою позор с нашего рода. Эй! ярлы тебя уже не слышит. Перестань играть в героя и подумай. Речь идет о нашей чести. Ты меня вообще слушаешь? Кто впустил сюда этих медведей? Ответ на вопрос, кто за этим стоит, находится в этой зале. Ты права, Кирис. Я помогу тебе. Спасибо. До встречи. Я вернусь с головами предателей. Я останусь здесь. Кто-то должен всем этим заняться. Позвать знахарей, выдать тела родичам. Волк, спасибо тебе. Ты видел когда-нибудь что-то похожее? Нет, и надеюсь, что не увижу. Откуда взялись эти медведи? Люди смеялись, ели, пили. И вдруг началась резня. Все стены в крови. Словами ничего не исправить. Надо осмотреться. Дай знать, если что-то найдешь. Я поговорю с остальными. Может, кто заметил больше, чем я. Я вот всегда Возьми думал, что вы, бедмаки, будете как делать, когда вошли? переведутся все василиски, лешие, величие. Ады, как зубов, ты... переломы. Трудно сказать, от чего он умер. Ты это брось! Ты это брось! Я только на минуту отвернулся, а у лавки уже стоял медверь. Это дела богов. Может, они послали на нас... Ну ладно, что у нас тут? Голова медведя, но язык короткий, как у человека. Из пасти несет медом и чем-то еще, чем-то землистым. Медведи любят мед, но только свежий. Странно. Что-то под мехом. Татуировка в виде медвежьей лапы. Старый шрам со следами швов. Получеловек, полумедведь. Существо вроде Лекантропа. Но сейчас не полнолуние, а значит, обращение вызвано не луной. Может, он съел что-то или выпил? Мед с каким-то землистым запахом. Нужно проверить рога и кружки. Этот землистый запах. Какие-то грибы? Чаша пустая, ну, все остался. Он есть где-то еще в этой зале. Мое почтение, ведьмак. Какие-то грибы и человеческая кровь. Керес! Один стражник видел, что случилось. Это были не медведи, а какие-то. Люди, которые обратились в медведей. Ага. Берсерки. Я, кажется, знаю, что вызвало превращение. Мед, который они пили. Понюхай. В мед добавили кровь и что-то еще. Кажется, какие-то грибы, но я их не узнаю. Думаю, нам поможет Хьорд. Он в растениях лучше всех разбирается. Ну, давай спросим. Сделать так, чтобы море поглотило предателей. Фрейя, госпожа наша. Я не помешаю тебе в молитвах? Ты уже помешал. В чем дело? В одну бочку с медом добавили крови и чего-то еще. Каких-то трав или грибов. Керес говорила... Дай рок. Я знаю этот запах. Мардрем. Мардрем? Не встречал этого названия. На Большой Земле их называют иначе. Веселушки, кажется. Да, крестьяне едят их, чтобы притупить боль. удалирик тоже их пробовал, но только пару раз. Потому что в больших количествах эти грибы вызывают видение, кошмары. Ну да, это последнее, чего удальрик не хватало. Спасибо за помощь. Кровь и Мардрем. Вкус человеческого тела и гриб, который вызывает видение. Это могло вызвать приступ гнева, а возможно, и превращение. Может быть. Но я не верю, что это отравились здесь, в зале, при стольких свидетелях. Ты прав. Я помогала готовить спирт. я бы заметила. Возможно, это случилось прежде, чем напитки принесли в зал. Еще в погребах. Пойдем. Может, мы найдем какие-нибудь следы? Если мы быстро не найдем виновного, воины возьмут дело в свои руки. Замок уже будет как умный. Думаешь, они открыто нападут на крах? Или друг на друга. В лучших традициях с Скельги. Давно у нас не было настоящей гражданской войны. Я знала, что что-то случится. Было слишком спокойно. Забавно. Арнвальд тоже так сказал. На добром перу и мед и кровь должны литься строя. Его пожелание исполнилось. очень надеюсь, что Хьялмар сейчас тоже делает что-то полезное, а не просто ищет драки. Спокойно. Он вспыльчив, на не глуп. Яды мы храним на той стороне погреба, внизу. Идем, я покажу. <связь> <Ой>. <связь> ну и вонь! Камский спирт. Кто-то испортил несколько бочек. Хорошо, что у отца сейчас другие печали. <къех> Я рядом. Какое облегчение. Кровь и грибы. Интересно, можно ли узнать, откуда родом эта бочка? Выглядит она так же, как и остальные. То же... Загораемся их двигатель. Быстро. О боже! Мы едва не сгорели заживо! Кто-то очень хотел завершить наше расследование побыстрее. Этот проход тайный? Скорее, им редко пользовались. Когда мы с Хьялмаром были маленькими, мы играли здесь. Помню однажды... А, старые времена. Это место силы. Отсюда изливается магия. до этого пиромана. дай подумаю они должны были войти там же где и мы может там остались следы возможно когда дверь захлопнулась и рванул огонь ты слышала как взорвалась бутылка нет но у меня не такие тонкие чувства как у ведьмака ты наверное слышишь как у меня волосы растут я стараюсь не прислушиваться но вход и правда стоит осмотреть в разлитый мед. След А еще другие наверное, следы. Наверное, как одежда провалась, но слишком спешил. Что это? Обрывок ткани? Нет. Не может быть. Ты о чем? Арнвальд. Только он такое носит. Ты уверена? Я видела его в главной зале со слугами. Пойдем. Мы догоним его. Арнвальд! стой, дьявол! Не думаю, что он послушает. Дай мне его только достать. У тебя нет шансов. Еще посмотрим. Стоит. мной гонится! Если так нельзя терять время, убейте его! Вы с ума сошли! Я же за вас! Уже нет. Я... Он нужен нам живым. Я догадываюсь. Помоги мне. Потому что я хотела, чтобы ты сказал мне прямо в глаза, зачем ты предал моего брата, отца и наш клан. Анкрай, ты не должны сидеть на троне Скеллиги. Я знаю вас лучше остальных. Порывистые, безответственные. Скеллиги нужна стабильность. Сильный король, а не такой, которого выберет толпа пьяных ярлов. Интересно. Никогда не слышала от тебя таких речей. Но я знаю, кто об этом только и говорит. Я знаю, кто носит такую одежду. Это Тартан клана Тиршах. Это она за всем этим стоит, правда? Да. Бирна Бран. Ей-то это зачем? Как зачем? Она все это устроила, чтобы избавиться от других кандидатов и очернить наш род. Если бы у нее получилось, Сванриги остался бы единственным претендентом на трон Скеллиге. Возвращаемся в Каэр -Тролле. Об этом должны узнать все. Ты расскажешь о сговоре совету Ярлов? Расскажу. Я был готов умереть за Бирну. Но не так. Значит, пора созывать суд. Поехали. Я созвал совет Ярлов по твоему требованию, Керрис. Ты, ты, ты, ты будто знаешь, кто стоит за резней в Каэр Трольде. Так говори! Кто пролил реки крови сыновей и дочерей Скеллиге? Бирна-бран! Эта девка сошла с ума. Ты думаешь, тебе кто-нибудь поверит? Это ты приказала подать отравленный мед берсеркам. Что? Не я распоряжаюсь слугами в Каиртрольде. Пир устроил твой отец. Он приглашал гостей. Это верно. А есть доказательства в подтверждение твоих слов? Лучше. У меня есть свидетель. Арнвальд! Она говорит правду. Это мирно велела отреть. А когда Керес и Ведьмак зашли в подвал, ты предал нас, род, который тебя кормил. Люди... Это же слуга Анкрайков. Он будет говорить, что ему прикажут. Даже если ему придется заплатить за это головой. Верно говоришь. Арнвальд служил в Каэр сколько я себя помню. Как верный пес. Есть еще одно доказательство. Арнвальд сбежал из Каэр в условленное место. Там его ждали войны, которые попытались убить его. Ну и при чем здесь Бирна? Эти люди носили цвета клана Тиршах. Это не доказательство. В наши цвета мог нарядиться кто угодно. Бирна права, Кейс. Этого недостаточно, чтобы доказать ее вину. Ялмар тоже не представил ничего, что могло бы объелить имя вашей семьи. Остается одно... Кольгер, лугас пора покинуть этот проблитый замок нужно решить какое наказание ждет ротан крайтов вы совершаете большую ошибку молчи бродяга стойте мама ты сказала мне уйти перед пиром Зачем? Сынок, не сейчас. Зачем ты это сделала? Откуда ты знала? Откуда? Молчишь. Вы не поверили Керис. Вы не поверили Ведьмаку. Но сыну, который обвиняет родную мать, вы должны поверить. Это резня, тело ее рук. Она опозорила себя, меня. Весь клан! Сванрики! Я сделала это для тебя! Только для тебя! Значит, ты признаешь свою вину? Как старший из ярлов, я возвращаю доброе имя роду Анкрайтов. А тебя, Ирна, приговариваю к смерти. Ты будешь прикована к скале. Умрешь от голода и жажды, а твои останки расклюют чайки. Я знал, что Бирна стремилась к власти, но чтобы пойти на такое... Что теперь будет со Сванриге? Он утратил дом, имя, честь. Его ждет изгнание или смерть. Ну да хватит об этом. Еще раз спасибо, Геральт. Еще раз не за что. Оставь уже скромность. В конце концов ты на земле героев. И пусть этот подарок тебя об этом напоминает. А теперь я еду под Гиденель на совет Ярлов. Пора назвать короля. Как думаешь, на кого пойдет выбор? едешь со мной, сам все увидишь. На нашем совете может присутствовать каждый. Ступит на трон новая королева, воздадим ей честь. Все хотели видеть меня в короне. Я благодарю всех, кто был за меня. Здесь, под священным дубом, клянусь, что буду доброй королевой для всех. Я надеюсь, на Скеллиге воцарятся мир и достаток. И вы поможете мне исполнить эту мечту. Ни заклятия не помогают ни лексиры. Говорят, голос могут вернуть сильные чувства, переживания. Что я подумал, может быть ты? Я, конечно, заплачу. Дам тебе отличнейшую карту для Гвинта. Можно попробовать, но я даже не знаю, с чего начать. Мне его что, напугать? Давайте. Да, да, именно. Что хочу, только не причини ему вреда. Ребера обычных людей священного духа, и многие, наверное, вознесут молитву о своем поздравлении. Тот самый молчащий друид. Ну да, глупый вопрос. Какими способами тебя пытались лечить? Тебе давали какие-нибудь эликсиры, правы? того что не мой он еще и глухой когда ты потерял голос можешь показать на пальцах очень приятно с тобой общаться вижу мы не договоримся прощай разговорами тут кажется не поможешь Суда может наделать много шума, если в него как следует грохнуть, когда он пойдет спать. Крапии. J. these